холоднее чем вчера, А с тобой раскидала кто куда, Не беда, Не беда, Научились гордо падать и вставать, Никогда и никого не предавать, Не играть. Бежать. А гитара, ты мне песни громче бой Эти струны разрываются душой Но мы с тобой, братишка, посидим Обо всем, что есть на сердце, помолчи А гитара, ты мне песни громче бой Мы навек уже повязаны судьбой ну, а мы с тобой, братишка, посидим, да помолчим. Ну, а мы с тобой, братишка, посидим, да помолчим. Словно кони нас несут вперед года, Стало меньше тех, кто рядом до конца, не вида. Беда. За грехи судить чужие не берусь, там, где честь забытый, больше не вернусь хоть один, но прорвусь, а гитара ты мне песни громче бой, Вы навек уже повязаны с судьбой. Ну а мы с тобой, братишка, посидим Обо всем, что есть на сердце, помолчи Магитара, ты мне песни грунче бой Эти струны разрываются душой Ну а мы с тобой, братишка, посидим Да помолчим. Ну а мы с тобой, братишка, посидим да помолчи!